Каждый из нас рождается с определенными моральными задатками. У кого какие? Ну, каждый с разными рождается. Постепенно, с ростом, он их осознает или не осознает, но они проявляются. И вот с тех пор, как он их осознает, задача человека за свою жизнь не извратить их, не повредить их не попортить а напротив сколько это увеличить